Если вас интересует быстрый заработок в интернете, то обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я заработала 176 тысяч рублей за пару дней. Также вы увидите, как я буду выводить свои заработанные деньги на свой электронный кошелек. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Сегодня у нас на обзоре самый новый инвестиционный проект под названием «InvestCoin», который стартовал пару недель назад. Друзья, это мега крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте InvestCoin каждую минуту и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Сегодня в очередной раз я буду проверять проект на выплату. Выводить я буду более 176 тысяч рублей. Также я создам новый депозит. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Итак, давайте все по порядку.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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 10 тарифных планах от 200% до 900% за 70 часов. Начисление прибыли от 1 минуты до 10 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей.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 А зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса, 7 уровней в глубину. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы с скрыты с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Здесь вы также можете рассчитать свою прибыль. Статистика компании InvestCoin: участников на данный момент 10 446 человек, проинвестировано более 41 миллиона рублей, выплачено более 16 миллионов. Также мы видим последние депозиты, последние выплаты топ-партнеров. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим в этот проект, я проинвестировала 80 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 500 тысяч. Друзья, заработала уже в этом проекте более 700 тысяч рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет почти 15 тысяч рублей. На балансе у на 176 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособности. Платежную систему я выбираю PR Сумма для выплаты 176 300 рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешный. Давайте я перейду в свой PR кошелек. Друзья, как мы видим, деньги мне поступили плюс 174 510 рублей. Выплата с проекта инвесткоин. Друзья, проект платит. То и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Инвестировать я буду также 20 000 рублей. Захожу я на 10-й тарифный план, то есть 900% за 70 часов. Начисление прибыли каждую минуту. Платежную систему я выбираю Payr. Инвестирую я 20 000 рублей. Прибыль через 70 часов у меня составит 180 тысяч